Приветствую дорогих зрителей и подписчиков канала Дума Таиланд, ну и вот мы путешествовали по заповеднику Као Сок, национальному парку Као -Сок, и мы посидели, подумали, слушайте, а недалеко же до Пукета, и вот мы где... Мы на Пукете. И да, наше спонтанное путешествие продолжается спонтанной локацией. Мы на... остановились на Патонг-Бич. На самом деле мы ну, достаточно долго ехали с несколькими остановками. Первая у нас остановка вот здесь на Пукете была на смотровой площадке. Мы покажем, да? Давай покажем, покажем смотровую площадку. <музыка> Та самая смотровая площадка которое у нас началось путешествие в прошлом году, да? Да. Мы же тут вышли на, на первый смотровой. Да, смотреть. Да, когда мы Я без хочу. вас сюда ездили. Я хочу здесь прямо купаться и немного пожить. Какая чистая вода, прозрачная. Да и красиво здесь очень. Ну и как было здесь в прошлом году, вот. А теперь как бы мы тут одни на этой площадке. Ну а вторая остановка на закат, мы остановились на Патонге. Да, мы просто решили поймать это солнышко сегодня закатное. И именно до Патонга успели доехать и не пожалели, потому что здесь очень красиво, чисто и есть люди. Да, я удивился, кстати. Живенько, да? Ну как бы да, то есть не то, что в сезон, конечно, не завал людей, но они есть. Вот это хорошо. И мы хотим еще показать еще одну интересную локацию. Наверное, мы сейчас будем перемещаться дальше по пукету к нашему отелю, а вам пока покажем то место, куда мы заезжали по пути сюда до въезда на пукет. Вот. Там просто пушка бомба, смотрите. Приехали, что ли? Причем название какое-то, сам нет. Мы чуть, чуть не доехали, нам нужно подняться вот в гору, и там будет Bay кафе. В общем, мы разобрались. Подъем наверх есть, но машинам туда нельзя. Это такой вид бизнеса у них. Будка внизу, оплачиваешь билетик, садишься вот в этот замечательный тук-тук, вот и тебя везут на смотровую площадку. Потому что это территория бутик-отеля, и у них там кафе и ресторан. И если мы там покушаем, то билет тогда нам в счет. А если мы не собираемся там ничего есть, то просто вот тук-тук нас отвезет на смотрю и за 50 батов со взрослого. Со взрослого. Мы заплатили да. за двоих взрослых, за, за Кирилла взяли. За три человека. За три заплатили. Да. Дети до 10 лет не Хорошо. Конечно, подъемчик такой. Держитесь, пожалуйста, все. Ничего себе. Не, реально держаться очень сильно надо. О! Очень крутой подъем, да? Это было неожиданно. Понятно, почему сюда нельзя приехать. Уже нравится, да? Красота какая! Вид потрясающий просто, и тут есть отель, да можно остановиться в нем, да, с видом, с таким. Самое потрясающее то, что ты всегда видишь это на картинке, и ты знаешь, что это в Таиланде, там, где ты живешь, но, и вроде как, ну это Таиланд, я все видела на картинке, зачем мне туда ехать, но когда ты сюда приезжаешь, абсолютно другие ощущения, как будто в другую страну приехал, в другой мир. Вон там тоже, смотри, красиво. такие острова. Ой, и вон там тоже красиво. залезли. И птички. Смотри, какое место популярное. Даже монахи всегда ходят. Ну и локация. Мы находимся в провинции Пангна. Здесь второй по величине национальный парк Таиланда и одна из самых красивых из пьес, из, пьес, пьес, пьес, из 72 тайских провинций. Ну, на самом деле это сразу видно, глаз не оторвать. Ну а этот отель. А конкретно вот эта локация это отель бутик отель, который называется Самерт Нанкши. Сюда можно приехать прямо с Букета, Это очень близко находится и Маскерт ну, вообще. Ух ты, а тут неплохая кофейня, слушайте, судя по машине. Ну и мороженое, пирожные. Класс! А меню у них нету? Что такое стилистики бон кафе, да? Я зачем тебе нужна? Блин, комплек. О, вау, классная локация Мы там провели, мы потратили час на фото, на видео Ну и вообще просто посидеть и ни капли не пожалели Что, вцепилась в поручни? Экстримчик такой Ну и уже возвращаясь назад Обратили внимание на дороге, на указатель Ведущий на 2 километра в сторону от дороги какой-то локации с э, скалой ведет, так вот, пальцы, как остров Джеймса Бонда вообще на самом деле что оттуда может быть фотография эта. Вот, э, ну, мы знаем, что остров Джеймса, Джеймса Бонда там в море это что-то другое, но очень похожее. решили съездить, проехать в этом фильме про Джеймса Бонда Там же а, были пол кадры Снятые из самолета В те времена дронов-то не было а, Снятые из самолета, который облетал остров Пролетал сквозь остров В общем, это не на берегу Что-то похожее на фотки Съездим, посмотрим Какая-то деревня, смотрите Так, и чё? И отсюда на лодке, что ли? Приплыли приплыли, так Welcome А, они to take a boat and go, да? А, ну понятно. В общем, да, говорят, что это тут надо, чтобы попасть вот на эту, на этот остров, нужно взять лодку и туда отправиться. Да. А в общем лодка стоит 1800 на нас, на нашу семью она так прикинула, посчитала 1800. Да, и э, э, это примерно ехать минут 20 на лодке туда, до локации, потом по всем по этим островам минут 40 ехать, ну и обратно. Вот такой вот трип индивидуальный, 1800 стоит. Как, он, как? Да. Да. как меня зовут? Моя тайская кличка Алекс. А, держи. Хотя у них есть имя Таня. Но когда я говорю Таня, они почему-то не верят, что меня зовут Таня. Когда говорю Алекс, они сразу верят. Слушай, а ты что-то это, я смотрю, оказывается, чешешь по-тайски, так как я еще не слышал. Да это я даже не старалась. Я чисто так спросила, сколько стоит. Да. Ты же знаешь, у меня склонность к языкам. Я знаю, что у тебя склонность к языкам. Короче, ты все время просто стесняешься, да? Я как тот сын в анекдоте. Ну раньше же все было хорошо и все было солено. Да. Поэтому Слушай, я не, не разговаривал. Не, я знаю твой большой плюс, ты, ты ну, раз слышишь. Потому что я, в общем-то, все. Я не раз не могу расслышать, что она говорит. Там, у нее еще акцент какой-то такой, да? Южный. Да, южный такой. акцент. Вот. И я это, я потом уже догоняю, что она сказала, прокручивая. Так, ааа, типа, а ты сразу, сразу такая, что-то она тебе меня-маня, и ты. Меня. Мя! Ааа, меня! Так, ладно, все, на Букет. Давай. Въезжаем на Букет через мост. То, что мы не успели посетить год назад, наше посещение Букета. Потому что мы прилетели сюда. Теперь наконец своим входом доехали. Слушай, а тут оказывается красиво. Да? Ты забыл? Ну, мы же здесь не ездили. А где здесь, где Так, это чего здесь такое? Просто нужно что сделать? Что нужно сделать? Welcome. Ты что? Надо только это? Извините, мы не местные. Это датчик, это температуры все-таки. <смех> Ура! Мы доехали по Донг Бич. И... и Таня уже запустила прямой эфир у себя в Инстаграм. Что ж такое-то опередило меня. Прямой эфир на YouTube канал мы сделаем, скорее всего, завтра. А сегодня у меня вот такое вот спонтанное желание причинить вам красоту. Фукетским <смех> закатом. Дети тоже с нами. Что такое, Яна? Очень мягкий песок такой. Мягкий, мягкий. Дети первый раз на пакете. Вот. И они прям вообще в восторге. не так нравится. Может зависнуть здесь на недельку, а? Извалялась, что ли в песке да. Можно я потрогаю Ну потрогай немножко, потрогай, можно. Ногой. Полотнянка, чуть-чуть. Не прозрачная. Прозрачная? При том, что Кирилл, это один из самых грязных пляжей Пхукета. Да, Кирилл. То, что у нас в Паттайе считается баунти, здесь это самый грязный пляж. Ну может быть грязный, потому что здесь мусора много, но так-то вода кристально чистая. Да. Доброе утро! Эха! Доброе утро! Ну что, запоздалый рум-тур, потому что вчера мы приехали ночью и, конечно же, сразу же грохнулись спать, очень устали. У нас два соединяющихся номера. Отель Бан Корон Бури Резорт. И они одинаковые абсолютно номера. Это детский номер с большой ванной комнатой, с большой комнатой и кроватью на троих. Все здесь есть. Есть фен, огромный балкон, отличный вид. И такой же в точности номер у нас. С Лехой только. Привет, <laughs> Наш привет. номер с Лехой. Все то же самое. Ванная, как любят во многих тайских проектах. Стеклянная. Холодильник, чай, кофе, шкаф. Ну и Покажу вид с балкона, какой красивый. Вот у нас вид на пальму, которая стройняшка качается. Налево роскошный вид на горы. Направо роскошный вид на маленький кусочек моря. Но все равно красиво. И внизу несколько бассейнов. Вы уже утра прогулялись по отелю. Народу много. Мы с утра не просто прогулялись по отелю, мы даже уже по пляжу прогулялись. И народ есть, да, на пляже мало, а в ресторане на завтраке уже сидят, завтракают. Ну и мы вот пойдем тоже позавтракать? Да, пошлите быстрее, я голодная. Ну и главное, что почем? 1900 батов за два номера с завтраками. Сутки. Хорошо. О, а вот и детки. Вы накупались Может, уже? Да, да, мы уже к вам идем, чтобы идти на завтрак. Так, бассейн здесь такой. Ага, здесь поглубже, я смотрю. Со спуском. Ой, джакузи. Или просто лягушатник. Или просто лягушатник. Бар должен был быть. Не для кого бар открытым держать душевая. Как водичка? Вы покупались? Да. Теплая, холодная? Холодная. Ну давайте, переодевайтесь, будем завтракать. Так, это соседний отель, он тоже работает, в отличие от того, на который у нас выходят окна из номера. Называется Варабури. Варабури? Подожди, наш называется Нет, Варабури. Нет, наш называется Коронбури, А это Варабури. Как всегда, название не отсыпали играется тремя словами ресепшен отеля нам он вчера представился ночью вот такой видно что отель не первой свежести вот это шведский стол да не богат. Может, какая вкусняшка иди шведский стол нынче в режиме экономии там пустые все стоят. У нас а -а. просто вчера при заселении спросили, что мы будем есть. И кое-что здесь вот в виде шведского стола можно безограничного количества набирать. А там различные яйца, сосиски. Это все мы вчера выбрали. И нам должны просто принести. То, что готовят. Да. Да? То есть, что готовят, они сейчас приготовят, принесут. Ну, в общем, такое это полушведский стол. Здесь сухой корм, молоко, соки. Причем вчера их надо было тоже указывать. но, ну, видимо, они рассчитывают объемы. Кофе, чай... Салатики, соусы, ващу. фрукты, хлебушек пожарить можно, маффины и круассанчики. Хорошо. Что произошло? Она, она, еду, она, этот, и съела, теперь, э, Кто? Джанг, майна. Майна? Напала на еду твою? Хотела еду добрать? Да. Официантка мне дала еще раз. Она поменяла тебе корм? Да. А. корм, да? Ну, это же корм, да, мы корм называем это, поэтому Майна пришла есть корм. Магодейская, все улетела. Да вот она подкралась, вот она ходит кругом, вот она кругами ходит, ты А так красиво поет по утрам. Да, это она отвлекает. Да. воровки татайские. У Майн классическое книжное поведение сорок-воровок, они все так. везде лезут. Так, пока мы развлекались кофе, принесли нам уже еду, то, что мы как раз вчера заказывали, каждый видит индивидуально. Ты не заказывал, да? Ну, здесь я мама заказала. Ну что же, пока жара на улице после позднего завтрака. Мы решили немножко это, <смех>, спрятаться от всего этого дела в номере и поработать. А, Кирилл, ты уроки сделал? Какие уроки, да? да. <смех> вот, замечательное место у Тани, вот у меня. А почему мы все в одном номере? Потому что мы тот уже соседней сдали. У нас была такая идея, может, продлить этот номер еще здесь остаться на сутки, спокойно поработать. И вечером, кстати, у нас прямой эфир. Вот. Но э, Таня договорилась поехать в другой отель, э, снимать там обзор семейного номера, к ней на канал, скоро выдвигаемся. <сíck> <сíck> Маракеш очередной? Как я люблю восточном стиле, да. Привет-привет, Пхукет. Привет. И все, кто с нами на Пхукете онлайн. 244 зрителей, лайкосик за вот это вот морушка. много классных комментариев. Отвели мы прямой эфир, ну бомба же была. Мы не можем ехать. Никого нет ни ни такси. Тяжелая неказистая жизнь бродячего артиста. Ну как вы понимаете, идем идем пешком. Опа! А, свет вырубили, не успели до дома дойти.